Но ну, я вам могу просто сказать э, немного о себе, да, что для меня такое пассивный доход. А, ну, во-первых, доходный дом, да, там, запуск. Это 3-4 месяца на запуск, которые нужно потратить на то, чтобы запустить вот такой вот дом, который на ежемесячной основе будет вам генерировать денежный поток в размере от 100 до 250 тысяч рублей. А в год это примерно миллион двести три миллиона рублей. Но вы не забывайте то, что у вас офигительный дом, который вы купили, который за вас выплачивают ипотеку арендаторы, и который на ежемесячной основе вам приносит доход. Более того, то есть это 24-60 миллионов вы получите за ближайшие 20 лет, когда запустите этот дом. Ну и для меня, если говорить, что такое доходный дом, да, это обеспечение, во-первых, но ну, полностью безопасности своей семьи. да, То есть чтобы можно было позволить, ну, если, например, останавливается, так скажем, денежные потоки от других источников активных доходов, я могу четко понимать то, что у меня есть постоянный денежный поток, который генерирует мне доходные дома, доходные квартиры и так далее. Это возможность для меня ездить в какие-то путешествия, заниматься спортом. Отдыхать, реализовывать э, мечты э, своей семьи. Допустим, вот у меня у супруги была мечта съездить в Париж, и мы в этом году ее исполнили. Просто вечером сидели и такие, то, что, ну, мне Юля говорит, слушай, давай в Париж съездим. А у нас как раз была открыта э, виза Шангенса, мы купили билеты и на следующий день полетели. То есть э, это как раз возможность э, реализовывать свои мечты. Мы постоянно э, ездим, наши команды обучаемся, проходим различные обучения, да, там, э, учимся у самых лучших куру. И я вам рассказывал, как раз э, приводил пример то, что... Это возможность дотягиваться и общаться с лучшими людьми в разных сферах. Вот что для меня такое денежный поток. Да? То есть это позволяет как раз, по сути, вы затрачиваете 2, 3, 4 месяца, но ну, максимум полгода на то, чтобы создать себе доходный дом, который генерирует вам денежный поток, и дальше, соответственно, у вас уже это начинает работать.